друзья привет с вами магазин 812 фото и сегодня у нас будет на обзоре очень много света потому что у нас сегодня свет от компании godox модельки линейки fl давайте на них посмотрим Итак, компанию Godox очень многие знают по прекрасным вспышкам, но помимо этого они делают еще и неплохой видеосвет. У нас уже были в продаже от компании Godox моноблоки, это SL60SL100, и также у нас есть гибкий свет, это модель FL, то есть Flexible Light, гибкий свет. Это вот такие вот мягкие панели светодиодные, они представлены четырьмя моделями. Начнем с маленькой. FL60, которую мы будем с вами сегодня распаковывать и смотреть, она размером 30 сантиметров на 45 сантиметров и имеет мощность 60 Вт. Далее у нас идет FL100, соответственно, 100 Вт мощности и размером 60 на 40. Далее у нас идет одна из самых мощных моделей, это FL150, соответственно, 150 Вт мощности и размером квадрат 60 на 60. И Самое необычное по форме, это тоже FL-150, но с маркировкой R. Это так называемый стрикбокс размером 120 на 30 сантиметров. Что самое интересное в этом свете, это то, что идет раздельное строение гибкой панели и отдельно блок управления, и он же блок питания. Давайте начнем распаковывать самую маленькую модельку, и как раз на это разделение мы с вами и посмотрим. Итак, все у нас вот хранится в таком прекрасном чехле. Чехол, конечно, по своему строению довольно простенький, но его совершенно спокойно хватает для хранения и переноски. Самое интересное у нас хранится вот в таком вот картонном тубусе для того, чтобы защитить вашу гибкую панель. Тубус у нас непосредственно сама моделька, вот такая вот младшая, самая компактная, и для того, чтобы ее натянуть и куда-либо установить. Специальная, специальная распорная часть. Выглядит она вот так. Выполнена из пластика и металла. Специальными крючками просовываются в люверсы. Собственно, такое же крепление на всех основных панелях. Они установлены на обычной струбцинке прямо к шкафам. На шкаф вообще абсолютно практически никакого давления и струбцинки использованы, в принципе, самые маленькие. Напрямую от панели идет кабель питания форматом переходника XLR. И следующее, что нам понадобится, это крепление на стойку. Наклонная металлическая муфта формата мама-мама под стойку, поскольку стойка заканчивается папой палец и крепеж под панель, сзади тоже также папа-палец. Крепление очень надежное. Боковой рычажок очень удобный и также имеет храповый механизм, потому что вы можете в условиях недостаточного амплитуды вы можете перекидывать этот рычажок так, как вам удобно. Также возможность поставить палец идет как напрямую, так и под 90 градусов. То есть мы можем вставить наш адаптер как напрямую, так и под 90 градусов. Это очень удобно и в любой ситуации вы можете найти удобный для вас способ крепления. Я возьму маленькую настольную стоечку, чтобы поставить сюда нашу младшую модель. И уже дальше посмотрим, что у нас идет по управлению и питанию. Поставили на стоечку и смотрим дальше. Далее у нас идет основной блок управления. На нем... Мы остановимся чуть поподробнее. Сверху вы видите антенны, потому что всем этим светом можно управлять дистанционно. Для этого у нас есть вот такой вот небольшой фирменный пульт от компании Godex. В него вставляются две мизничковые батарейки и дистанционно управляется мощностью и переключением каналов. Основной блок управления. У него есть вход-выход под питание. Также сзади размещена площадка под аккумулятор V-Mount. То есть у нас этот свет может работать как от сети 220 вольт, так и от аккумуляторов формата b mount Корпус у нас металлический, с небольшими пластиковыми обрамлениями. Органы управления – это два кольца и две кнопки. Кнопки и кольца пластиковые, имеют довольно легкий ход. Одно отвечает за яркость, второе – за температуру. А это потому, что все эти панели, они биколорные. От температуры 3-300 кельвинов до температуры 5-600 кельвинов. Кнопка включения – Кнопка переключения группы и каналов. Помимо этого, здесь есть специальная выдвижная пластиковая ушка, с помощью которого мы можем подвешивать этот блок управления на стойку. Делается это очень просто. На любой винт от стойки вешается блок управления. Подключаем через XLR питание к панели. Также у нас в комплекте идет Адаптер питания на 220 вольт, провод в 220 вольт и специальный ремешок-переходник под v -mount. То есть мы можем взять наш адаптер и соединить его вместе с блоком управления, для того, чтобы все это висело вместе, компактно и нигде не валялось по отдельности. Но питаться мы сегодня будем не от розетки 220 вольт, а посмотрим, как это все работает от аккумулятора VMount. mount Рассчитать время работы этого света при использовании аккумуляторов очень просто, особенно при использовании V-Mount. Мы прекрасно знаем максимальную мощность потребления этого видеосвета, а именно 60 ватт. Далее смотрим на наш v который говорит нам о том, что у нас есть в этом аккумуляторе 142 вольта ватт-часа. Соответственно, это число делим на мощность, на 60 и получаем примерно 2,5 часа на максимальной яркости. Естественно, мы можем уменьшить яркость в половину и тем самым увеличив время работы почти в два раза. Аккумулятор легко защелкивается сзади и вешается все уже вместе на стойку. Подключается сверху XLR и сразу видим главную причину, почему стоит смотреть в сторону этого видеосвета, потому что часть, которая вас освещает, очень легкая, ее можно разместить сверху на абсолютно любой стойке, на даже самой жиденькой, а основной вес и самое ценное находится снизу. Даже если вдруг вашу стойку завалит какой-либо человек, либо ветер, то часть, которая сделает максимальное падение, в ней ломаться практически нечему и она довольно легкая, а высота падения самой ценной части очень маленькая и вероятность ее повреждения минимальная. Это позволяет использовать самые простые стойки, поскольку основной вес будет находиться внизу, а на верхней части вес очень маленький. Еще эта конструкция может быть очень удобна для того, чтобы этот свет работать вместе с ассистентом. На пояс ассистенту вешается Блок управления, а свет держится в руке. Мощность очень большая, вес минимальный. Ну что ж, давайте включим эту панель и посмотрим, как же она работает и управляется. Долгим нажатием на кнопку включения мы активируем нашу панель. Сейчас это максимальная яркость, температура 5-600 кельвинов. Я опущу яркость на минимум. У этих панелей это 10%. К сожалению, снизить яркость до нуля и плавное включения у этих Панели нет. Далее мы можем изменять температуру панели от 3300 до 5600 кельвинов. Все те же самые настройки я могу и менять с пультика. Выбрав правильный канал и группу, я могу менять как яркость, так и температуру. Благодаря тому, что можно менять группы и каналы, мы можем разделить несколько панелей в разные группы и менять их настройки по отдельности. Я сейчас это видео освещаю моделью FL100, которая стоит вот там вот в углу и светит в потолок на максимальную яркость. Она выставлена в другой группе, поэтому просто-напросто переключаемся на группу B. И, например, можем поменять Цветовую температуру этой панели. Как видите, видео становится более оранжевое за счет того, что цветовая температура смещается в сторону 3300 кельвинов. Давайте вернем обратно. И также можем немножко поиграться и с яркостью. Регулировки очень плавные. Поэтому быстро сменить настройки не получится. И также, находясь внутри одного канала, я могу отключить сразу же все панели. И вернем их обратно. Вот такой вот довольно полезный, но простой пультик идет в комплекте. Вот и вся комплектация у гибких панелей от компании Godex. Но есть одна дополнительная вещь, которую вам стоит прикупить обязательно к этой панели. Это... Софтбоксы и соты. Стоят они недорого, но я их крайне рекомендую, потому что, например, сейчас на минимальной мощности на меня направлена панель, но смотреть в ее сторону мне совершенно не хочется, потому что панель состоит из большого количества маленьких светодиодов, свет очень контрастный, смотреть на него крайне неприятно. Все это лечат обычные софтбоксы, которые уже являются единой светящейся панелью и для глаз при той же самой яркости это гораздо приятнее давайте соберем такой софтбокс и наденем его на эту панель Софтбокс приезжают вот в таком простеньком чехле они каждые сделаны под конкретную модель внутри у нас полужесткая на липучках рамка которая клеится вокруг софтбокса давайте ее наклеим собрали и наклеиваем наклеивается довольно просто Далее идет рассеивающий слой. Он здесь один, поскольку панель уже сразу большая. Надобности в двух слоях здесь абсолютно никакой. Вот так выглядит панель с софтбоксом. Для того, чтобы скомпенсировать потерю света, которую мы имеем при рассеивании, увеличим мощность до 20%. И вот при той же самой яркости света, который уже поступает на мое лицо, Смотреть в сторону панели стало гораздо комфортней. А для того, чтобы иметь контроль над источником света, в комплекте есть также еще и соты, которые точно так же наклеиваются на свет. И теперь мы имеем гораздо большее управление и контроль над светом за счет также сот. Но также приятно, что вся эта конструкция до сих пор осталась довольно компактной и Самое главное, довольно легкой, поэтому ее можно совершенно спокойно использовать на практически самых простых стойках, либо отдать ее ассистенту, и за все время работы, за весь рабочий день, руки у нее практически не устанут. Как вы видите, свет довольно мягкий, довольно качественный, управление гибкое, корпус металлический, и в целом за эти деньги я честно я не знаю к чему и придраться. Да, возможно в будущем все эти панели станут более доступны, и, как и весь светодиодный свет с годами становится все более и более доступным и в то же самое время и лучшим. Но, на мой взгляд, гибкие панели это одно из самых лучших решений на сегодняшний день, при условии, что вы хотите сразу получить мягкий свет. А у меня на этом все. Не забывайте подписываться на наши соцсети, заходите к нам в магазин, а я с вами прощаюсь. С вами был магазин 812фото. Удачи!